Это однозначно не внутрь тела. Это можно сказать, что смотрение идет, и оно проходит сквозь объекты. Оно отовсюду. Вообще внутреннего и внешнего на самом деле не существует. Это идея, это еще дуальный ум. Возникает делитель. Он делит на, якобы на внутренний и внешний. Просто смотрение. Всеобъемлющее, всеохватывающее. Ничего не исключающее ничего не отрицающего.